Всем добра! Ура! Игра! Приветствует вас, друзья! И с вами вновь Олег, он же Scratch, продолжает играть в космических инженеров. В данном выпуске я постараюсь вам рассказать о некоторых изменениях, которые произошли на данный момент на базе Рассвет. Также мы сегодня рассмотрим совершенно нового концептуального дрона, которого также можно будет найти в моей мастерской, скачать его и воспользоваться им уже в своей игре. Это и много другое в нашем сегодняшнем выпуске. Поэтому запасайтесь печеньками, чаечком или чем вы там привыкли, ребятки, запасаться и начинаем всем приятного просмотра. А, ну, во-первых, давайте начнем сразу же с того места, в котором мы сейчас а, находимся. Да, как вы могли уже догадаться, это похоже очень сильно на нашу комнату управления. Так оно и есть, друзья. Это комната, а, это точнее пункт управления нашей базой а, рассвета. Да, немножко я его переработал в связи с недавними изменениями. Нам завезли много нового интересного, всякие различные новые блоки, и также завезли DLC под названием Westland, которым я уже успел воспользоваться, конечно же. Да, вот этот вот скин, если вдруг кто спросит, да, моего персонажа, это именно скин из того самого а, DLC под названием а, Westland. А, ну что ж, друзья, это пункт управления, который претерпел незначительные изменения, а я бы сказал, даже значительные изменения. Я теперь решил вот здесь вот все мониторы поставить, да, чтобы у нас было больше, больше информации отслеживаемой. Да, вот тут у и слитки в наличии, и компоненты вот там вот дальше, мелкий список идет. Также здесь заряд батареи, также у нас здесь, смотрите, запас водорода, в общем. Вот таким вот, ребят, образом все получилось разместить. Почему именно пульт управления я спустил сюда пониже? Для того, чтобы можно было вот так вот садять за пульт управления, не только, да, вот на этом мониторчике отслеживать общее состояние и как-то взаимодействовать, но и можно сразу вот так вот поднять голову наверх, и мы очень хорошо и четко видим всю все наши системы, сколько чего в наличии и что нужно сделать, соответственно, делая какие-то определенные а выводы Ну что ж, друзья, вот такой вот у нас пунктик управления нашей базой а рассвет Да, также у нас а здесь, я я здесь я поместил голографический стол, где у нас а разместился наш с вами бурильщик под названием «Крот» Как? Ты еще, зритель, не видел крота? А, спиши, пожалуйста, посмотреть. У меня есть видео на этого замечательного бурильщика. В прошлой своей серии я про это а, рассказывал. Ссылочку ты всегда сможешь найти на моем а, канале. Также у меня здесь имеется сервер, да. Это у нас самый главный мозг, центральный пульт, так, точнее, центральный компьютер нашей базы а, Рассвет, который от, от, отвечает за множество систем. И основной мозг, да, два мозга, точнее, у нас уже на базе. Можно сказать, это вспомогательный сервак для отслеживания статистических, статистики различных, и работы различных систем. А это у нас, ребятки, главный мозг, с помощью которого мы можем настраивать управление через вот такие вот мониторы. Все работает, друзья, на скриптах. Если мы зайдем вот сюда вот в наш блок управления и нажмем на кнопочку «Редактировать», мы увидим здесь обзор скриптов. Первый скрипт, который я использую здесь, это вот SDS, Operation Script, для управления непосредственно из кокпита или из пункта управления управления и дальше ребят у нас есть еще один скрипт под названием automatic lcd 2 русская а, версия да ребятки все есть как говорится у меня в подписчиках, поэтому если вы хотите тоже пользоваться этими скриптами и делать вот такие вот обалденные менюшечки пожалуйста переходите в моих подписках все имеется так ну что ж с пунктом управления мы закончили можно закрывать давайте перейдем дальше давайте выберемся наружу и посмотрим что у меня там а, изменилось наружу Ну, снаружи ребята у нас чисто космос изменения произошли, я немножечко воспользовался совершенно новыми скинами для э, наших с вами панелек. Ой, Волчара, ты что здесь забыл вообще? Эта игрушка не про то, как, блин, мы тут бегаем, стреляем волков. Ты давай уже канай отсюда куда-нибудь подальше. Он еще и докопался до меня. Вы смотрите, какой наглый тип, а? а. ну пошел вон отсюда, была бы у меня винтовка. Я здесь даже, ребят, винтовки с собой не таскаю для того, чтобы этих а, парней уничтожать. Они кусаются зараза. То есть нам необходимо даже иногда ходить с оружием, чтобы вот этих вот парней а, уничтожать. Да, ребятки, о чем я, в общем? А о том, что мы используем вот тут вот такие скины для а, улучшения внешнего вида наших, как говорится, декораций. Да, у нас тут антенна, смотрите, уже прожавеет. Ветряки тоже проржавели. Я думаю, что очень неплохо смотрятся они а, с таким скином. И также вот это у нас посадочное место для нашего воробья. Тоже такое теперь а, проржавевшего плана. Это все, что я, ребятки, а, поменял у нас а, снаружи. Еще у нас тут было очень много. Так, волчара, ты успокоишься сегодня или нет? Вот смотрите, за мной бегает постоянно. Так, это, это определенно наш теперь теперь цепной а, пес будет. Так, а, и все остальные, ребят, декорации, которые здесь были у нас снаружи, я решил удалить, потому что у нас все-таки база подземная. Все, ребятки, у нас находится под землей. Снаружи у нас только осталась антенна и посадочное разгрузочное место для вот этого нашего добытчика ресурсов. Воробья, с помощью которого мы привозим сюда железо на нашу базу. И не только. То есть это для удобства разгрузки, чтобы нам не приходилось залетать каждый раз под землю. Хотя, в принципе, я планирую в дальнейшем все, все это дело перенести под землю и уже, как говорится, все ресурсы таскать под землю. Так, ну что, ну что ж, друзья, вот это наша база «Рассвет» из каких-то значительных изменений. Давайте посмотрим, что у нас еще внутри. Так, заходим. Да, повсюду, ребята. Я сейчас распихал вот эти вот экраны со статистикой, с а, отслеживанием информации. Очень удобно. Советую, ребят, всем использовать скрипт-автоматик LCD, потому что, ну, с ним реально гораздо удобнее становится отслеживать. Не приходится каждый раз заходить вот сюда вот, да, в наше с вами большое, например, хранилище или еще в какое-нибудь. И вот так вот смотреть, что у нас, сколько, чего и так далее. А можно просто вот так вот подойти, посмотреть и сделать какие-то а, выводы. Так, ну что ж, список наших задач. А, так у нас не изменился, да, мы... Мы потихонечку их выполняем. Мы сделали ангар для транспорта. А, добыча ресурсов железа, никеля это у нас, знаете, безлимитные такие задачи, которые мы можем выполнять сколько угодно. А, сделать дрон накопателя есть, друзья, такое у нас дело. Я его уже вам демонстрировал. Это наш замечательный крот. Сделать дрона сборщика. А, Дрон-сборщик, да, у нас также а, имеется. Обзорчик на него запилю я в ближайшее а, время. Ну а сейчас я вам продемонстрирую несуществующий в этом списке задач пункт. Это наш. Совершенно новый дрон Батарейка, который Идея которого, ребятки, мне пришла буквально На днях И я вам сейчас, друзья, его Продемонстрирую. Так, ну что ж Нам сюда, наверное, не надо ой ой ой ой, -ой спалил, спалил я Краем глаза свой совершенно Новый проект межпланетного Как говорится, исследовательского Судна. Да, у нас, ребят, разработка идет Полным ходом. Пока что я его не доделал. В ближайших своих сериях По космическим инженеру я постараюсь, конечно же, сделать на него подробнейший обзорчик. Ну а мы переходим дальше. Здесь можно пока что свет вот таким вот образом отключить, чтобы не палить, как говорится, нашу разработку. Переходим сюда. Тут тоже, ребят, у нас изменения. Черт возьми, ворота. Вы что, будете закрываться сегодня или нет? Ворота, кстати говоря, скриптовые. После последнего обновления... Которая недавно вышла У нас эти ворота перестали работать И я вот думаю, наверное, я все-таки от них откажусь Но это, ребятки, будет уже потом за кадром Так, ну что ж, друзья Еще одно новое изменение Это подземные Подземные, ребятки Вы не поверите, я сам не знал А оказывается, здесь так можно Можно под землей разместить ветряки И они будут вырабатывать электричество Вы только вдумайтесь, как это выгодно Нам не обязательно, ребятки, на поверхности Эти ветряки располагать Мы можем просто вот так вот в яме их поставить и они у нас также будут крутиться и вырабатывать электричество да ребятки сделал я тут независимую платформу для моих а, дрончиков это тоже определенное нововведение на базе рассвет такого еще раньше у нас не было а, вот это ребят платформа дрончиков она у нас тоже еще в разработке но ее функционал уже можно оценить я вам сейчас продемонстрирую смотрите какая здесь идея просто напросто стоит у нас вот такая вот а, вот такая вот значит звезда четырехконечная а, на каждой лопасти из которых размещены вот такие вот значит сейчас я вам продемонстрирую, что это такое Это у нас соединители Ой-ой-ой-ой Секундочку, у меня что-то, ребят, заканчивается горючечка Сейчас, секунду, надо бы срочно зарядиться Поехали, возьмем, зарядим Зарядим наш персонаж, наш костюм баллончиком и продолжим дальше, потому что без топлива мы здесь перемещаться быстро, конечно же, не сможем. Да, баллон у нас уже а, наполовину пуст, точнее, на 100% пуст. Так, ну что ж, заправился я. Вот это четырехконечная звезда, да, на каждой лопасти из которых стоят вот такие вот, а, вот такие вот соединители. Это типа зарядных а, устройств для наших а, дронов. Да, и наш с вами, ребятки, герой сегодняшнего видоса. Вот он стоит, пожалуйста, по центру. Да, вот он, сегодня мы на него сделаем обзорчик. Ну, ну а сейчас, друзья, я вам продемонстрирую, как эта платформочка работает. Мы просто-напросто подходим сюда, к нашему пульту управления. Нажимаем на кнопочку 1. И у нас поехала вращаться. Это с вами, эта шестереночка. Да. Я сделал ее специально для удобства, чтобы нам можно было нужным концом, нужной стороной переместить к нам какой-то выбираемый объект. Так, ну что ж, останавливаем тоже мы на циферку 1. И давайте, ребят, посмотрим уже. Вот он, ребят: дрон, батарейка перед вашими глазами. Это экспериментальный проект. Под названием а, Просто-напросто Бит я его сконструировал на основании скрипта под названием Вектор Трас. Также, ребят, этот скрипт можно найти можно найти в стиме. Ну или у меня, ребятки, в моих подписочках в избранном ссылочку, конечно же, оставлю в описании. Ну и давайте, ребят, его затестим. Что я могу сказать? Это, ребят, дрон-батарейка. Основная его задача заключается в том, чтобы выступать дроном поддержки, чтобы оказывать поддержку нашим с вами каким-нибудь устройствам. Ну и давайте я вам сейчас на примере продемонстрирую, как же примерно этим дроном батарейкой нужно а, пользоваться. Давайте поблуждаем по темным коридорам нашего комплекса а, рассвет. Так, ну что ж, для того, чтобы отстыковать нашего дрона, нужно зайти в пункт удаленного а, доступа. Вот малая структура в 7 метрах, скорее всего, это он и есть. Да, как раз-таки вот этим глазом нашего дрончика я и наблюдаю сейчас за окружающими его. За окружающей обстановочкой Так, ну что ж, наверное, мы включим свет, что-то света нам маловато Да, отличненько. так И сейчас наша основная задача Это, конечно же, отстыковаться От нашего с вами Посадочного места На восьмерочку это делается, все Наш дрон, смотрите, отстыковался Красненьким, видите, загорелось Он не должен никуда сейчас у нас упасть И сейчас мы переводим так Режим у нас стоит на авто режим нашей батареечки Первым делом, что нужно сделать Я пока, ребят, еще не, не освоился точно, как как нужно правильно перепрошивать ему мозги, но перед каждым полетом, ребят, нужно рекомпилировать, это очень важно. Вот сейчас мы рекомпилировали, а, выполнили и теперь мы можем, как говорится, им а, управлять. Для того, чтобы начать управление, нужно нажать на клавишу 1 и наш дрон уже запущен. Давайте глянем, как это у нас выглядит со стороны. Так, выходим из него и смотрим. Вот так, ребятки, он у нас... Может управляться. Очень легко, кстати говоря, да, им управлять. Потому что, еще раз повторюсь, он работает у нас на скрипте под названием Вектор Траст. Да, вот таким вот образом осуществляется управление нашим с вами э, дрончиком. То есть, вот таким образом мы можем крутиться на нем и так. И можем вот так вот на нем крутиться, да, практически не врезаясь ни в какие э, стены. Да, это, ребятки, у нас сейчас идет управление из удаленного, как говорится, с помощью удаленного э, доступа. Двигатели автоматически. Два, два ребята всего двигателя на нем стоит, как вы видите, они автоматически подстраиваются под его положение, чтобы наш дрон а, всегда, как говорится, был, а, был на весу. В роли джетпака сейчас выступают наши движки, то есть у нас дрон, как видите, может и так крутиться, это, как говорится, вот, подъем с переворотом, может влево хрен а, делать, может делать крен вправо, и, никуда, и при этом, ребятки, он всегда остается у нас на своем Нормальном э, месте э, Его вот эта мобильность нужна для того Чтобы маневрировать э, грамотно э, И под э, подлетать К любым практически э, Устройствам Так, ну что ж, давайте переключимся в его камеру э, Это семерочка у нас, так, отлично Вот, ребят, наш дрон сейчас следит за нами И давайте пролетим куда-нибудь Куда-нибудь найдем себе Объект, к которому можно пристыковаться Сейчас, ребят, я вам продемонстрирую Здесь где-то в наших недостроенных недрах Базы рассвет. да, смотрите, все в тенях У нас здесь а Здесь есть у нас один такой интересный интересный дрончик. Да, не вот этот дрончик, этого я дрончика вам продемонстрирую. Да, кусочек дрончика я вам показал. Поехали дальше. Да, кстати, я хочу, ребята, еще заметить одно важное изменение. Мы достроили наш водородный цех. Теперь у нас здесь целых 4 бака, которые накапливают в себе а, водород. Ну и сзади, вот тут у нас за ними стоит рабочее место по их заполнению. Как мы видим, здесь у нас трудится а, целиком и полностью собранный наш а, большой это уже ребят не дрон это транспорт под названием червь или ворм как вы видите сейчас на своих экранах вот к нему-то как раз мы и будем сейчас с вами а, стыковаться. Так, ну что ж, а, сейчас я подлечу сюда своим персонажем, чтобы было наглядно а, видно, как мы с вами стыкуемся со стороны. Иначе так мы из дрона, конечно же, тоже можем пристыковаться, но а, так будет, ребят, более а, нагляднее все это видно вам. Так, ну что ж, давайте вот сюда куда-нибудь. Сейчас мы встанем тоже на червя а, отличника. Так, вот он наш ребятки дрон, а вот посадочное место, на которое его можно а, посадить. Еще раз к нему подключаемся и начинаем потихонечку подлетать. Так, для того, чтобы, ребят, посадить нашего дрона на какое-нибудь транспортное средство Замечу, ребят, должно быть ваше транспортное средство какое-нибудь Тоже оборудовано соединителем То есть это своеобразная вилка и а, розетка С помощью которой наши с вами а, устройства могут друг к дружке подсоединяться И передавать а, энергию Да, не только, ребят, как говорится, одним коннектором единым Но можно еще и через соединитель передавать здесь энергию Если вдруг кто не знал лайфхак вам от братишки Scratch в Space а, инженерах. Так, ну что ж, вот так вот мы подлетаем потихонечку садимся, но для того, чтобы подключиться, надо тоже свой коннектор, точнее, соединитель нам включить. Мы, ну и тихонечко, ребят, подлетаем вот сюда, вот, да, вот, кружим вот тут над гнездом. Как только оно загорится желтеньким Да, уже, смотрите, загорелось желтеньким Можно смело нажимать на циферку 2 а, Циферка 2 это полностью а, циферка, отключающая наш с вами скрипт Вот таким вот образом наш дрон садится И пристыковывается к нашему с вами а, червю Ну что ж, зайдя в червя, мы видим, что у него заряды сейчас более чем а, достаточно Да, при его запуске мы видим, что нам на 4 года хватит его батарейки Ну, электричество, короче, он ест совсем а, немного Множечко. Это, ребята, основная фишка именно колесных транспортных средств, то, что они очень э, немного требуют ресурсов для своего, как говорится, для своей э, работы. Но это, ребят, яркий пример того, как можно стыковать нашего дрона батарейку. Э, напомню, что этот дрон батарейка оснащен средней батарейкой, которая... Ну достаточно неплохой заряд в себе несет И если вдруг у вас какое-то ЧП произойдет На вот на таком вот большом транспортном средстве где-нибудь И у вас случайно закончится энергия Но ну, это на тот случай, когда у вас сядет батарейка На вашем каком-нибудь транспортном средстве Далеко от базы И вам, как, кроме как другими путями, его никак не переместить, то есть придется это очень, ребятки, удобная разработочка под названием БИТ-1 она поможет всегда оставаться а, с энергией, вашим транспортным каким-то а, средством и агрегатом, так, ну что ж давайте попробуем его отсоединим, где он у нас давайте, вот 5 метров и начинаем также отстыковывать, на восьмерочку отстыковываем, ребятки, процедура та же самая и а, подключаемся, все легко и просто так Запускаем скриптест, два раза нажимаем и все, наш дрончик уже готов дальше э, летать. Улетаем обратно. Ну, ну что ж, это была первая и основная функция по зарядке ваших транспортных средств, э, попавших в какую-нибудь неловкую ситуацию. Также, ребят, данный дрон можно использовать как просто-напросто дрона-наблюдателя а, где-нибудь на планетах с каким-нибудь тяжелым а, климатом. Например, пусть там у нас будет или сильно жарко, или сильно холодно. Наш дрон с вами справится. Просто вместо себя можно пролететь на разведку из вашего огромного корабля, запустив этого дрона и просто-напросто исследовать окрестности, не подвергая свою задницу а, всяческим там опасностям. Ну что ж, вот такие интересные дроны есть на нашей базе а, «Рассвет». Естественно, это, ребят, не весь функционал. У нас существует еще огромное количество дронов, про которых я вам еще а, не рассказывал. Что стоит только наш великолепный червь, обзор на которого, естественно, я постараюсь сделать в ближайших моих а, видосиках. Ну а что ты, зритель, думаешь по поводу нашего с вами дрона под кодовым именем Бит? Пиши, пожалуйста, свои комментарии. Также напоминаю, что ссылочка на его скачивание, на скачивание червь. Чертежа бита есть в описании под данным а, видосиком. Напоминаю, что для работы его необходим скрипт под названием Vector Trust. Именно на, на основании этой механики и работает наш с вами этот замечательный а, дрончик. Ну а на сегодня, друзья, все. Спасибо, что смотрели. Играйте только в самые крутые топовые игры. Всем приятного геймплея!